Добрый день. На связи Центр обучения компании «Инфострой». В практической работе с комплексом А0 регулярно возникает задача передачи сметы другим пользователям программы в электронном виде. Например, локальную смету надо передать заказчику. Но это не файл Excel или Word, а файл специального формата А0. Его можно создать и прочитать только в программе А0. Такие файлы нужны не только заказчику. Очень часто сметчик сохраняет документ А0, чтобы отправить по электронной почте кому-то из своих коллег или в другую организацию. А еще можно сделанный за день документ выгрузить файл и продолжить с ним работу дома. Или наоборот, документ, переданный вам, вы можете открыть на своем компьютере и работать с ним. Проверить, дополнить, изменить, пересчитать и так далее. Как создать такой файл? В главном окне системы на панели структуры отображаются созданные вами документы, проекты, объектные сметы в составе этого проекта, локальные сметы. Любой из этих сметных объектов может быть выгружен в файл. Для этого есть специальная операция «Экспорт». Надо установить курсор на сметный объект, например, локальная смета, и в контекстном меню выбрать пункт «Экспорт» формате А0. Далее указывается папка, где следует сохранить файл. Можно сохранить файл на рабочем месте, что я и сделаю. Обратите внимание, программа автоматически формирует название файла, шифр сметы и ее наименование. В скобках указана версия программы a 0 и расширение .ls. Вы можете, конечно, изменить название. Но по умолчанию применяется именно такое правило. Сохранить. В файл выгружается текущий документ, то есть документ, на котором установлен курсор. Объектная смета выгружается одним файлом вместе со всеми входящими в нее локальными сметами. И файл имеет расширение OS. Проект выгружается со всеми объектными и локальными сметами. Файл имеет расширение PR. Программированный таким образом файл можно хранить в любой папке жесткого диска, на флешке, отправить по электронной почте и так далее. Обратная операция загрузки сметных документов в 0 называется импортом. Исходный файл находится либо в папке на компьютере, либо на каком-то носителе, например, на флешке. Если вам прислали файл по электронной почте, его следует скачать, то есть сохранить на компьютере. Файл с примером локальной сметы сейчас хранится на рабочем столе компьютера. При импорте документа надо учитывать важное правило. Это связано с методом организации данных в программе. Мы знаем, что локальная смета всегда входит в состав объектный, Поэтому при импорте надо решить, в какую объектную смету будем загружать локальную. Следует установить курсор на эту объектную смету. И выбрать команду импорт. Импорт в формате А0. Находим нужный нам файл и открываем. Смета загружена. Можно с ней работать. Обратите внимание, локальная смета встала на последнюю позицию в списке текущей объектной сметы. Для загрузки файла объектной сметы курсор надо установить на узел проекта. Если нам необходимо загрузить. Проект, то курсор следует установить на главный узел дерева сметных данных с названием Проекты. Загруженные сметные объекты всегда располагаются в конце списка документов текущего узла структуры. Операции экспорта и импорта вызываются не только из контекстного меню панели структуры, но и из меню Данные и кнопками на панели инструментов. В операции импорта есть возможность загрузить сразу несколько файлов. Для этого надо вызвать операцию импорт и выделить те файлы, которые следует загрузить. Вот таким образом выполняется процедура обмена сметными документами в формате программы А0 между рабочими местами, работающими автономно или, как мы говорим, отдельно на каждом компьютере. Обращу ваше внимание на важную деталь. При обмене сметными данными следует учитывать, в какой версии программы был сформирован файл. Файлы, созданные в программе старшей версии A0, не могут быть загружены в программу младшей версии. Например, файл из версии 2.9 не загрузится в A0 версии 2.8. Программа сообщит о невозможности выполнения такой операции, однако загрузка данных из версии 2.8 в версию 2.9 будет выполнена без каких-либо ограничений. Как быть в этой ситуации? В меню Экспорт для локальной сметы есть пункт экспорт локальной сметы в формате A0.2.4. Если версия программы приемника не ниже, чем 2.4, то загрузка данных будет выполнена. Но использовать этот формат рекомендуется только в исключительных случаях, в более старших версиях могут содержаться данные, которых не было в младших версиях. Обратите на это внимание. Подведем итоги. Между отдельными экземплярами комплекса А0, установленных на разных компьютерах и не связанных между собой, Возможно организовать обмен сметными данными в виде файлов специального формата. Такие файлы формируются при выборе операции «Экспорт» в формате А0. Файлы в формате А0 можно определить по расширению «LS» для локальной сметы, «OS» для объектной сметы и «PR» для проекта. Загрузить документ в программу А0 можно при помощи операции «Импорт» в формате А0. Для передачи локальной сметы из более старшей версии в программу младшей версии предусмотрена операция экспорт локальной сметы в формате А0 версии 2.4. Спасибо за внимание. Желаю вам успешной работы. С вами был Александр Курочкин.